друзья подписчики гости и неравнодушные к нашему творчеству к авторским стихам песням частушкам к репортажам нашего канала ну что хочу вам сказать друзья сегодня я вам представляю опять песню новую совершенно как вы знаете, я все время выставляю в последнее время все новое. Вот. Песня необычного, такого стиля. убийте сами. Вот. Только вам скажу одно. Смотрите видео от начала и до конца. Я вас прошу, пожалуйста. Потому что некоторые смотрят наполовину, на середину и все. Смотрите, пожалуйста, до конца, потому что ролики все мои интересные, особенно с сценическими образами, как будет сейчас. Так что, давайте, друзья, относиться ко всему по-хорошему. Я вас прошу с уважением к вам, Алексей, доктор Леший, ваш покорный слуга. Спасибо Пользуюсь машинкой Для бритья Который год Но вот беда, машинка Вдруг сломалась Жена купила мне недавно Бритвенный станок Попривчатину а Рожа улыбалась Но вскоре для бритья Машинку новую купил, покупкой очень, стал весьма до свою я розу вдоль и поперек. Щетину брил, теперь я забрить ее, уже спокой, а для бытия станок на всякий. За лучей не дай Бог вдруг, Сломается машинка. Пока щетину морить машинкой Собственно могу. Душа довольная стала мне созрежка. Щетину брею своей новенькой машинкой, не нужен бритвенный пока еще станок Не сходит на лице пока Моя улыбка Моя душа теперь спокойна Видит бог Идти дубрею своей новенькой машинкой Не нужен бритвенный пока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 в этот процесс настроился уже активно И мне сопутствует апрельским днем котель Если побреюсь, то опять стану моложе лет на пять Конечно, годы не вернуть, но это мало С бритьем, конечно, совершенно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 Моя душа теперь спокойно видит Бог. Фитину брею своей войновикой и машинкой. Не нужен притменный пока, еще станок не сходит на лице пока, моя улыбка. Моя душа теперь спокойна, Видит Бог. Чеддину брею я своей, нойкой машинкой. Не нужен бритвенный, пока еще станок не сходит на лице, пока моя улыбка. Моя душа теперь спокойна. We get more